Тетрис, Тетрис, Тетрис, Тетрис, Тетрис, Тетрис, это идеальная это игра. Это была самая красивая вещь, которую я когда-либо видел. Я играл 5 минут, я до сих пор вижу падающие блоки в своих снах. Это поэзия, искусство и математика работают в волшебной синхронности. Это Это идеальная игра. Тетрис тетрис тетрис тетрис, тетрис, тетрис, тетрис, тетрис, Тетрис. Я не понимаю. Это комбинация тетра по-гречески означающего 4 и тенниса. Теннис. Русский изобретатель, он любит теннис. Эта игра не просто затягивает. Она останется с вами. Какая возможность выпадает раз в жизни. Хенк, только 10 других людей в мире видели то, что вы сейчас увидите. Это называется «Геймбой». Упакуйте его вместе с Титрисом. Вы можете достать нам права. Советский Союз обладает правами по всему миру. Ничто не дается легко. Я собираюсь уехать в Москву. Вы въезжаете в страну, которая все еще считает Америку врагом номер один. Акидок. Вы уверены, что вам не нужно сначала поговорить об этом со своей женой? Вы должны поставить на кон весь дом, чтобы выиграть. Но не буквально. Послушайте, вы когда-нибудь раньше слышали, чтобы в нашей квартире было так тихо? Это изобретатель Тетриса Ваша игра блестящая Я сделаю вас миллионером Мистер Роджерс, вы когда-нибудь вели переговоры с советами? Мы здесь ради Тетриса Вы все здесь только ради денег Что он сказал? Я не говорю по-русски Самые влиятельные люди в коммунистической партии наблюдают за вами и вашей семьей. Вы знаете, где ваш муж? Что черт возьми происходит? Мир меняется, и Советский Союз не останется в стороне. Вы хотите поиграть с большими мальчиками? Так устроен мир. Где мои деньги? Это безумие. Мы не можем вас защитить. Иногда нужно забывать о правилах. Идите, идите, идите. Это преступник. Советский Союз вот-вот распадется. Они а лгут, все лгут. Идите домой. Голгофа приближается. У нас нет времени. У меня есть план. Алексей, Алексей. Вау. Да ладно вам, ребята. Вы же короли скалолазов. <ролоса> не так уж плохо.